и наконец-то. Не прошло пришло пяти года. Ой. Так. так, Нифига, какая гравитация у меня ше-то. Там капец. <связывая> <Так>. Чисто. А-ха-ха. <связывая> так. Ладно. Пойти на работу. На надо сказать тебе, ну что? Запекали, я смотрел эту водителю сутку. Ёж-каролон. Ё-це-мое. Ну Привет, ёж Гринч, ты что такое страшный? Сам ты страшный. Короче, а, а, как тебя там? Не помню. Как тебя зовут, подожди? Сейчас вспомним. Ну, скажи, какая буква первая твоего имени? Какая? Г-г. Как тебя зовут? Адриан. А, вот, Адриан. Ты глупый, что ли, меня... вообще уже? У меня появилась теория Дарвина. Mm -hmm. А я тут Смотри, это... Смотри, я меня хочу тут... помочь. Есть одна. Мне, а да, мистер Бак, мне надо забрать Трисман, короче, у этого, у черепахи. Mm -hmm. Вот. А зачем? Ну, зачем? Так, потому что. Вот сейчас займусь этим делом. У тебя есть мед. Нету. Вест. Ну поищи, может, у тебя там завалялось. Есть, есть. Ну покорми. День... Да, Ё-моё. Жри. Что, Полин? Что говоришь? Подожди, закрываю. Полин, слияние. Ой, боже, слияние. Стой. Я пойду. Это... Пог... Погоди. Да чё? Смотри мне в глаза. Веном. Бесит меня. Раз... Раскомандовался. Ладненько. Все понятно. Привет. понятно. Пчелки бегают. Привет. Пойдем. Отойдем. Чего парни утажисткие Так, ладно. Поговорим. Дай мне. Тебе там давал другое место. Да, спасибо. Угу, спасибо. Все, все, ладно. Стой. развел, забирать в камничку. Я с едом отыду. Да, привет. Пойдем. Пойдем. Это талисман. Че ты мне? Да. Дай талисман. Там это... Стояние, я сейчас... Калкейк, воняешь. Да. Сейчас все кролики придут и справят. Обычно кольцо, что. Боже, ты кто? Где ты, что? А, вот, привет. Что? Что с костюмом? Что с костюмом? Всё что на... с глазами? Ничего. Подожди. Если... Вот давай думать логически. Ты надеваешь тебя ещ ⁇ марскую глаза поменяешь цвет, а мне если бы это были линзы, то тебе не было бы смысла скрывать. Ты только что -то... говоришь, а что ты Привет. Что ты? Привет, Сики. А что ты такое? По, Али... Привет, Флаг. А что? Феона. Не догадался. Мама. Догадался. Я с ну, помощью синтимонстров вселилась в тело я... Адриана. Я вселилась в тело Адриана. И теперь у меня есть талисман Тики и плага. Знаешь почему? Помнишь, вчера я приходила с монстра И я сказала, до кого... У меня было желание, до кого я дотронусь, я заберу силу. Это бесполезно. До кого я дотронусь, или захочу заберу силу пока вы ночью спали я сходила в будущее точнее в прошлое и узнала все ваши личности а -а -а -а. и я пока талисман мистера бага был у Рианы, я я забрала его талисман также узнала всех остальных Может, я а начну? теперь я их слияю подойди, подойди, подойди, и поближе, поближе. Подожди, подойди, подойди поближе подойди поближе оба не все не, не увидела тебя как не увидела О, нет. не видела не и видела не слышала Банник спала не Ладно, неудачники слушать меня сюда и Банникс, не сможешь использовать свою силу проверь какой эффект на тебе что на тебе сейчас правильно переполох Ой. Ты не сможешь использоваться силой чтобы все исправить и у меня есть у меня будет время чтобы загадать желание а ты клевер не зря. Ну, Тебя ищет один человек. Я с тобой не сделаю. Но пока вы ничего мне не сможете сделать, я знаю твою личность. Да? Ну, поздравляю. Я знаю, кто Главное ты, но арать меня... я не буду. Я... Главное, то, что ты не избавишься от меня никак. Да. Угу. Ой, зря этот сделал. это так. Ты бесполезно меня скидываешь. От меня ты никак не избавишься. Я всегда буду здесь. Я буду, я, я всегда супергерой, я, я лучший мистер. Правда? Боюсь. Да. А если Это я по щелчку избавлюсь от тебя? Да, давай, давай, не сможешь, потому что ты лузер. Правда? Все равно никак не избавишься. Буду, типа... Ты не используешь Ой, свои нет. силы. не силы? Я не избавлюсь от тебя, но ты не используешь свои силы, потому что ты их не сможешь. Пока я не отменю запрет. Ой, какие мой псоксы. меня, я позову весь Силы. У меня есть силы, которые не нуждаются в магии. Так, Дрюк. Правда? Потому что у меня магические амулеты. Да-да-да. На тебе магический амулет, но двигаться ты не можешь. А Уже? теперь, кролик, а давай свой. Ладно, просто я слияю талисманы и загадаю талисман. любое и желание. Не доп... Так, ну слив, я и сколько хочешь. Ты Клевер. же понимаешь, что если если Плево. я и талисманы, то ты... все Я загадаю любое желание, и твои силы будут просто бесполезны. Давай проверим. Не лучше... От меня никак не избавишься. Так. Не лучшее соединение. Нет. Привет. Клевер. ой Ребятки, лучше вам бежать. Привет. Мой, мой топор. Лучше вы не убежите. Это не мистер Баг, да? А теперь... Любое прикосновение ко мне... Я загадаю любое желание, я понимать? Я сейчас нахожусь в полной могуществе, я всемогущая. И все, что вы сделаете, я могу все наоборот поэтому клевер твой талисман я заберу а зачем тебе его талисман ты можешь любое желание загадать да я знаю поэтому мне нужен вот талисман чтобы он не мог мне ни чем никак не помешать как он, обычный... я всемогущий сейчас вы мне никакой урон не принесете правда пытаетесь выпустить тебя посадить в клетку или тебя посадить в клетку давай сделай что-нибудь давай твой топор бесполезный вот mm -hmm. mm -hmm. что никогда не устареет <су <Việt> <су <foreign language> уже устарела Мама, أ, <су> бар, <куры. су> привет. О, привет так сзади. а я Буду все вместе взять. Посмотри и... сюда. Посмотри ко мне-ка в руку. Ой, посмотри в руку. Ой, ой. А Ходишь посмотри, ка? есть ли у ой. тебя этот бренд? А, нету, правда. Ты что, вырла? Нету, правда. Ты от меня... Главное, то, что ты от меня никак не избавишься. Да ты я ты... заберу сейчас Пока все ты... твои талисманы, и ты проиграешь. Да лучше... Да лучше отправь меня в третью бедню. Я, я, там я там избавлюсь и... от тебя. Ты это еще не понял? Я это слияние. Я это слияние. Нероем. Давай, продемонстрируй свою силу на мне, избавься ну, от меня. Клер, ну, забыл кое-что. Мне ну, договорил зеркал. Не договорил, правда? <свист Il -2> <свист> <свист> <свист> Если может, он, он как-то вернется каким-то образом, у меня есть еще один план Ребят, в рукаве. Может, вы поможете мне сразить ее? Ну да, сейчас я ее топором ударю, она же прям... Извините, это да? Смотрите, у меня есть аппорт. Я могу в любой момент к вам перенестись, и вам будет Нет, кардык. Даже... здравствуйте. Давно не виделись. Ну, я забирать. тут увидел то, что кто-то заполучил ко мне через дание Решил посмотреть, кто это такая. А, у -у -у. Приветик. Что тебе надо? Неудачно. Я прошу я... помочь тебе. Да. Я вот костюмчик свой обгрейдил. Заметно видно. Красиво. А что у тебя с глазом? Ну этот. компьютере много сидел. Перцовой Да, да, да, мне перцовой и бабкой постараться. Бабушка. Да юркала, да ж за дно, чтобы. Ой. Посиди. Вот это. Серьезно? Дракон ветра. Давай ты нам поможешь, ой. Ты что наглая вообще ошеледа? Давай ты нам поможешь. А ребят, будешь со мной перекрикаться? Перекрикаться? Тики, плак. Обиды объедини... так Ой. не то. Ти-ки-пл. Опять сейчас. Конец нам. Кстати, у меня Итак, кошка. я советую Баник сдать тебе свой талисман, потому что а -а -а. все. Привет. Привет, Привет. Привет, паучки. Привет. Привет, паучок. И дебил, меня только что отправили в какое-то там измерение. Я выбрал за туда mm -hmm. И что, думал от меня так просто избавиться? Ты всего лишь лузер. лузер. Уничтожили. Люди бы... тебя вот уничтожили, так. первую твою личность уничтожили. Так я могу, я буду возвращаться сюда, пока не устану, не крякнуть. И что вы сделаете? Вы ничего не сделать человек. Так, ты хочешь дух умереть? Сумрёшь. Mm -hmm. Люди, у него кольцо генезис. И вот. Кролик, mm -hmm. ты будешь что-то делать? Кролик что ничего могу, не сможет сказать, сделать. не работает. Ну, да, сделай, чтобы она он заработала. Клевер, mm -hmm. и кто ты там? У меня был вопрос к Клеверу. Почему же он не следил за временем, хотя у него тоже был этот... А зайцы, зайцы. дебил? Mm -hmm. да. Кому мистер Баг дал кролика, чтобы он следил за норой? Мне или yeah, Кому? Yeah. Но ты тоже мог. Мы я я говорить, это, это не моя работа. работа. Это талисман, это талисман второго шанса если что, с, чудес с помощью кролика, вчерашнего камень... дня вы такие невнимательные. Так может ты используешь камень чудес зайца? Кролик, ну, ты такой логично. невнимательный. Ты должен быть намного внимательнее. Вчера ты не увидел обижаетесь. то, что я в тебя поставил чип, который следил за тобой, за твоим передвижением. Где ты его поставил мне? Ну, ты что, не увидел? Ты не увидел? Не. Ты не я увидел. его убрала ночью сегодня уже, поэтому а, ты не ладно. мог бы увидеть его. Я думал, не увидел А, король чиха, тупая, безмозглая кральчиха. Сейчас я отправлюсь, по, по времени. Нара! Да-да-да, да, да, давай, давай, исправляй, исправляй. Даже ладно, слышишь, а пойду загадаю одно желание, которое... Даешь корола. Котор... Вы понимаете, что а нас дурят? Может, пойду, использую одно желание. Да, люди, это, это какая-то фигня. Это... Ну, вы понимаете, ну не может быть такого, то, что мистер Бак... Да, да, ладно, пойду. Давай, иди. иди. Вопрос, Почему ты идешь? Он идет в дом крестов. Интересно. Давайте просто следим, как Рена Инвис за ним. Да, давайте. Здравствуй, Габриэль. Давай-ка. Мы, Добрый... Добрый. Мы Рена Инвиз, Инвис, она нас не заметит. Да, Балес, да. если ты бы еще тише говорила. Я, Рен... я возражу тебя, сестра. Блоя. Что? Что? Да, я Блоя. Да. Блоя, Маринет. Ну, Маринет, ты тут... Маринет. Нет, она. Как тебе Маринет. на том свете, моя ж хорошая. Всего... Я Почему ее верну, свете? затем... Ничего, Надо кого-то взамен ее, правильно? Кролика, кролика, Я кролика. пожелаю вот тебя. Я. Так, ты самый активный такой. Поэтому, мне кажется, ты там будешь хорошо смотреться. Мой топор. А, это... Я это, это все, увы. понимаешь? Я слияние да, всего. Да, да. Ты Мы ничего не шутить. сможешь сделать. Ребят, может нам хм. выбраться надо. Мы вы не да, станем то, чтобы вы... у нас как-то скамет, можно. Он... Как? Самое важное. Ты ничего не боишься? А, я так буду спасать этого чудика. Ладно, тогда, он ладно, уничтожим а. вообще шкатулку, наверное. Ой. Давай. Ой, давай, давай, я посмотрю на это, полюбуюсь на старик шкатулки. Только там, практически, только там практически талисманов нет. Шкатулка. Талисманы привязаны к шкатулке. Если уничтожить шкатулку, то талисманы... Меня это никак не затронет, поверь. Давай, давай. Да, ну я это. В храм схожу еще. я зачем тебе храми Тикаем, хорошая новость. Хорошая новость. Тикаем, тикаем, тикаем. Ладно, валите отсюда, мне мешать будете возражать, мой дочь. Нет, Но... не дочь. Ладно. Идите отсюда. Да Ладно. не, я полюбую. Давай шкатулку я сломать. Я тебе уничтожу сейчас. Люди, надо, чтобы он сломал шкатулку. Тогда кота исчезнут. Действовать на меня. Теперь я могу, видимо, использовать Давай, отправляйся в прошлое, исправляй. Да. Так, я... а вы <clears throat> извините, сейчас что я это сделаю. я возражу Все тебе. Мне очень, очень грустно. Но вы оба мне нужны. Вайперион и, и Квинт пчела. Вы ну, оба мне нужны. Ладно. Я очень дикая. Она опять называется. Ой, Что? привет. Ладно, буду я змею. Так, теперь я сделаю... Давай. Сломай шкатулку, сломай шкатулку. Нет, Бру -бру -бру. я не буду Сломать. ломать шкатулочку. Ломаю. Я... Да ломаю уже ее. Прости, петушок, я тебя спалил твою личность, мы все будем падать. Нет. Пчела. Не, ой, нет. Ладно, оплакивайте Патушки. это. Подорожки. Ну, может быть, ты шкатулочку сломаешь уже? Да, да нет, я тут прочитала я твои знаю. мысли и поняла, то, что если я уничтожу шкатулку из жизни, талисман плагает, теки, мое слияние пропадет. Поэтому... Можно вопрос? А можно я а вопрос задам? А как ты доставала веер павлина? Я да. могу создать любое оружие. Конечно, давай. Создай оружие. Видишь? Слушай, да хватит нас, нас уже с каметью. Ладно, так, боялись, пойду, что? Маринет, возрождать. Да, ты уже давным-давно мог возродить ее. Да, да, я жду, когда вы дадите мне свои все талисманы. Давайте, давайте. Да, да талисманы. Купаю, мечтать что у вас тут за детский сад? Так, что у вас в компьютере? Как заплатить ко мне, если эти паку с без смс-регистрации? План от пятиклассника. Так, что дальше? Мне сейчас скучно как-то. Так, новые посты о секретных шкафчиках. Так, тоже неизвестно. Как возрядить другого человека? Походу, решили сыграть пухлый кролик. Что здесь происходит? лаяш, юху. Что происходит? Боже. Что ты такое? Так, я не понял, вы что? Ты офигел? Нет. Фига Откуда у тебя этот талисман? Какой? Этот откуда? Что за талисман у вас? У меня вот талисман. Погоди, крыла. Ты меня уже забил. Запутал. Откуда? Что за... Что за кольцо? Что за кольцо у меня? Что? Ну, он решил поиграть с нами из дурачков держит баникс кроликом подождите сейчас стойте я узнаю что произошло Точно? баникс ты все исправила Маш... исправил угу. исправило баникс все исправил баникс ты тупой я что ты раньше все баникс Еще я не узнаю, что произошло сейчас ты исправляй тут все чтобы ни чью личность не знали а то, видишь, ты удумал тут, да? Я это все исправлю сам, раз я в слиянии. Во-первых, меня смущает то, что, что у меня в... кто-то вселился в... Меня, <мышляет> меня <мышляет> вселилась... Меня вселилась... Пава. темная, Павлина, павлина. Темная, да, С помощью синтимонстра она вселилась. Мы знаем ей... план ее, Это <мышляет> я спал, я спал, его. Я спал, она подошла, и она может только в спящего вселиться в душу. Но я тебя не смешаю, то, что ты про свою личность знает. Тогда она знает, искать, но я сейчас это хорошо. все уберу, исправлю, и все будет идеально. И день начнется... Если я это сделаю, то день начнется с чистого листа. Этот день будет с чистого листа. Будут... Начнется день с этого заново, но просто другой будет история другая. Пришло время опять записать Давайте историю. На счет три я все исправляю. Ладно. Так, подожди, Раз, стой, пчела и пчела два, и Дайте мне. Три. Угу. Ой, я ж королая, я бегу на работу. Ла -ла -ла -ла. Так, сегодня я начну свой первый день своего расследования. Нужно Ой, осмотреть. со школы так, искал Андреан. работу. А что ты говоришь, Адриан, что ты искал там? Да ничего, вон в Казахстан пойду работать учителем привет. математики. Слушай, пошли поговорим, мне нужно тебе кое-что рассказать. Mm. Иду. Привет, Ой, привет. Так, нам нужно рассказать, чтобы никто не послушал, лучше лишнее. Короче, смотри. Пойдем в комнату. Я тут. Ты же слышал то, что я теперь работаю в этих агрессов? Mm -hmm. да. Короче, у меня появилась маленькая догадочка. Ты заметил все, что происходит, он происходит именно возле дома Агрессов. Появляется Феликс. Где? Где? Ну, возле. За домом Агрессов. А обычно супергерои, все суперзлодеи. Мне кажется, они как-то тут связаны. Что обычно все супергерои? Просто... Ой, суперзлодеи. Суперзлодеи убегают все в сто... домой в, сто... в сторону дома, где находится номер так сегодня не Это было не, злодеев, и никто не убежал. Не сегодня! Я говорю обычно, когда ага. всякие суперзлодеи приходят, они вечно в ту сторону убегают. Ну... Плюс, да, прошлое этого самого, как-то там его, Габриэля. Ну, да. Плюс, и поэтому мне нужно будет разузнать, поэтому я туда отправлюсь сегодня работать. Mm -hmm. А я... Ладно, ничего. Скоро. Ладно. Давай делаем. сейчас. Ду -ду Ту, -ту, -ту. Включи еще раз. Тон тут <говорит> тон. Ты подпишись, лайк поставь и напиши в комментарии. Раят.